То, что мое, то останется А чужое уйдет Ты ушла Значит, ты чужая Слушает и думает, что ты потерял И кого ты потерял вот так вот просто взять и потерять Ту любовь, которая была так дорога Те чувства, которые нельзя описать Но повторить с другой совсем не сложно Забирай свои мечты, слова обратно забирай Больше не нужны они, без меня ты Помечтай о жизни, о семье, о детях своих будущих И нету больше мы, знай это, сука Не хочу я больше от тебя ничего Просто уходи, исчезни ты навсегда Я больше не вернусь, запомни это Хоть теперь мертва душа поэта Но есть та, которая ее воскресит Проживет жизнь и детей родит И знаешь что, она будет мной дорожить а я буду в ответ ее одну любить Я никогда не вернусь к тебе, запомни это Я знаю, вспоминаешь нас рассветом, вспоминаешься, что было между мной и тобой То, что ты была моя, но ну а я бы твой Я никогда не вернусь к тебе, запомни это Я знаю, вспоминаешь нас рассветом, вспоминаешься, что было между мной и тобой То, что ты была моя, но ну а я я знаю, что ты поймешь, что без меня тебе плохо Я знаю, что не будешь счастлива с каким-то лохом Будешь говорить, что у тебя все отлично Типа счастлива и хорошо на личном Но это глупое вранье, ты сама это знаешь Хоть и скажешь подругам, что по мне не скучаешь Но на самом деле в сердце у тебя пылает огонь любви и никак не угасает Ведь такие чувства просто так не пропадают Они у тебя в сердце и тебя раздражают Но что поделаешь, придется вот так тебе жить С любовью к одному, а другим дорожить Ведь он постарше он мужик богатый, хотел бы я посмотреть, когда придет податый домой. И ты в синяках на лице кровь, может тогда начнешь ценить пацанскую любовь. Я никогда не вернусь к тебе, запомни это, я знаю, вспоминаешь нас рассветом. Вспоминаешь все, что было между мной и тобой, то, что ты была моя, ну а я был твой. Я никогда не вернусь к тебе, запомни это, я знаю, вспоминаешь. С рассветом вспоминаешься, что было между мной и тобой То, что ты была моя, но я был твой